Dream, dream, so... Аптечку просто пал! <реклама> <реклама> <реклама> Ты че учел? Так ребят, всем привет! Сегодня всем у нас при... будет продолжение прохождения игры Капхат. Всем привет! Я руина ебучая, блядь. Ухуню делаю, блядь, исполняются. В, тебя, в меня в тебя да ну урод все-таки получилось Просто в середине держишься и зашибись. М. ок, Чего? даже не взорвалась. Просто мимо пролетела. Ну ёпта. Лучше будет то на мальчику ставить Не А. На мальчике. А почему только в ми... меня? Ну ладно. Похуй, пусть меня. Пусть я ебать вообще не хочу. Тут, короче, там, где глаз, значит, чта стреляет. Аккуратно белый, глаз. Я сдох. Глаз. Ты соси, блин, черт, ебаный. <клёвый> Чуханидзе. Чуханидзе. Собака Она за тобой, короче, давай я доджи, я буду а стоять -а, Она не за, не за мной Не снизу, убей. Не буду. Не Вот падал, так и знала, что он ударит. Блядь, сперва. Блядь. Туда лучше не подходить, там эти мелкие вылезают уже не помоги Ты голова якучая угу. умерла спасибо умер Миро. Где? Соси, брать. А че, такой заглаженный пидор? Ну почему что ты такой пидорас? Справа поедет поезд. Какое право? Где право? Что такое право? Я сам сейчас не знаю. Справа сейчас поедет. <с: с: в practise> Нет, это пизда. Да? Справа поедет поезд Да иди нахуй Справа поедет поезд брат. Право поедет поезд. А, сейчас это безумная карусель будет, блядь. Ёбаный стыд. О! О! Ёбаный стыд. Сейчас вниз надо убивать этих. Спасибо. где я кто я спаси пожалуйста блять спасибо держись этого спаси. места чтобы я тебя спасал если угу. что где я кто я блять соси черт иди нахуй чау чау да опять. Зачем? Посмотреть быстрее убьешь его или нет, если у него стреляется, не по этим штучкам. Умрешь, что суп на... Нет! Да! Сосицы. Жарится, Да, ты мне, мальчик, да? Блин, ну умри, ну пожалуйста. Спасибо. Тут лучше, не лучше в серединке где-нибудь стоять. И постоянно быть маленьким, вот так вот. Ну, я же сказал, в серединке. Я был в серединке. Ты не был в серединке, ты вот тут был, и в тебя прям таблетка, она даже не разделилась. А как в него стрелять-то в, в середину? В середину встаёшь, стреляешь. Ну чуть-чуть в бок. Но не прям в боку. Чтоб в тебя прям таблетка не летела. Быстрее начнем быстрее закончим. Почему все? Стой, эфиретовую не убивай. Спасибо. Извини. Что у меня Маленькая фиолетовая херня. С одним ХП я вахер. Таблетку он кинет, ты прям под ним стоишь. Сердечко по три штуки это кидает. Сейчас с нашей стороны будет таблетка. Умничка. Сейчас с нашей стороны будет таблетка. Я умерла. Пожалуйста, спасибо, спасибо большое. Сейчас с нашей стороны будет таблетка. Вот четко, четко. Соси. Соси мою не мы эту шляпу твороженную.